Привет, Дусу. Дусу. Дусу. Верно, Тики. Давай. Темная пава. Так, идем. Верно, Тики. Ну, ты куда, Тики? Ты серьезно? Ладно, прячься, Тики. Пойдем погуляем, что ли, с тобой? Можешь встретим кого-то, друзей. Не допрыгиваю. Так, нет, сделаем одно. Создаем первый Синтимонстр. А куда у кого улетел? Как ты куда улетел? Ты мне будешь давать силы, Синтимонстр. Первый Синтимонстр создан, и он будет здесь. Прямо у меня. А, слушайте, ребята, а что а? можно поделать? Ладно, будет у меня вооружение. Так, все ли у вас? это кто? Это что такое? Это что такое? Это что такое? пава. Облепиха. Это палка? Темная пава? Палка? Облепиха? Тёмная палка? Тебя можно как палку. Хорош, меня, слушай меня. Я буду самой ужасной носительницей этого... Талисмана. Мы, я у вас и заберу талисманы. Ой-ой. Оливье. Ой, Короче, я спать. Ну, спать. С, я С помощью а моего синтимонстра, которого вы не найдете, я смогу забирать ваши вещи. Порядок у меня. Неудача. Бриз пошел я тебе тресну. Депряться, гений ты, баран мне болят. Брать... Парамиджи, либо увеличивать. Симпти монстры, увеличь меня. А? О, Спасибо. Я, я а, М -м -м. а, она уборщилась. Не беру, костюм изменил. Не бери её. Да. Да, и не он один. Или он один. Ну ладно. Раз... Модный, а ты не модная. Да, и покупала <проса> у тебя костюм с Алиэкспресса. Правда? Тоже Не позорься. Да вы позор... Нет, сами позоритесь. Не позорься, вы тебя типа костюм с Алиэкспресса. Правда? Реально? Точнее, с, фру... Точнее с, фру... с Фрумикс Экспресса. Да, да там самая и... лучшая вообще-то. Да, там сама Одри туда доставку поставляет. да. Ну ладно, да. это мы уже Итак, Лучше отдавайте свои талисманы. Может быть, Слышь, а нельзя. Сразу отдавайте лучше. Кролик, э, так, кролик, кот и мышь. Нужно что-то придумать. Мужкин, Большая. это одно место. А, что лети придумать? мой маленький Ё... с сантим... А, мог и все виски мне лови в, лови лови. Лови. В, в, в веер. Держите. Что? Кто, кого держать? Все, что за? Объясненно. А? Куда я? Я, зайчиков, я нашел. зайчиков нашел. Разбирайтесь, пока вы тут я разберетесь. Или кролика. Не знаю, это, кажется, мой собрат. Ой, я куда-то улетаю. Давайте не будем убивать моего собрата. Ой, привет, иди помоги своим друзьям, они без тебя не справятся. Арабская ночь. Брод, помогите мне. Эм, вы тут не справитесь, что рукожопы... Что происходит? Это, это, это, это, это... Это какая-то это... Подождите, я... Ответни, мистер очевидность. Тут видим какие-то частицы. Да елки палки шизофрения. шизофрения! Нету ничего, тут шизофрения. Да у, тебя самого... у него шизофрения. Не видите его, да? Ну, а вот, да, Я видел. Нет, ты что, видим, конечно же. Мы прям виделки. Я за вами понаблюдаю сверху. Ой, божечки, это что? А ты что, дура драная? Ты что? На нас сверху смотришь, а? Курица а взлетели, правда? Я видел а по по не... так, Люди, я понял, я понял, она находится на наполовину... Не... Надо... На вот она, она очень маленькая, очень маленькая. Она... Да. Это какой-то дельфин. Она Или рыбка. Какие-то детинок нападают. Какие-то скраплеты. Ну, вот мы это мы... дельфин какой-то. Может, не... Может, не размножится? Это точно. И да, конечно, а потом... Хотя, а вот, Если вами... ты используешь другую силу, уменьшение, а не размножение. Ну, уменьшение могу. Да, О... мы, но это, понимаешь, это сильно затронет силы. Давай. Тебе нужно представить число, на которое ты хочешь уменьшить. Допустим, давай, готово, гадов... гадов... да. А я могу уменьшить. Уменьшение. Сентимонстр, дай мне силу, чтобы. А, подожди, не Отталкивать этого балбеса. Дядя, вот, дядя вот он. Вот он. Это масы Это какой-то дельфин. Или... Да а -а -а -а. ты что? Мы уже все это поняли. Иди нет. с ним сражайся. Вот он, мой синтемос. Может два уменьшить? Ты не использовал уже силу, ты силу можешь использовать только один раз. Не и могу нет. и даже его убить. его попасть. костюмом. Да, но я использовал свой супер быть. шанс. Да, да, да. У меня такой супер классный космодесмия. Ну, я не понял, с чем Мистер. это связано. Вот. Ай, я не могу. Ты Супер Прот, помогай мне. Помогай мне. Помнишь, У меня 4 минуты. Зря ты, ты на меня лезешь. Могу а, а, помочь а, своим, но ты мешаешь мне. Да я расстреплю тебя, молекулы. Мистер Молекулы, в ее ели? надо чтобы все прикосло мало ее Вот, на веер, силу примени попробуй только вот это, вот это, Но это невозможно. Да, давай, надо мышь. Я, я мышь. Не вижу. давай невозможно. мышь я не не не не не не не не не не не не не не <связывая> а, а, не а, да, он увидел максимум уверен. Мне кажется, что он делает. кажется, что он в экспортах. А у тебя есть какой-то прикольный китайсман? Что вперед. не знаю. <связывая> может, если а какой-то ты... Мистер Бак, у тебя есть, например, пчёлка? Не знаю. Пчёлка. А, кстати, насчет пчёлки. Хорошая идея. Я Меньшение. подумаю. Подожди, ну, подожди, ну, не подожди, У меня подожди, подожди, подожди, подожди, подожди, подожди, подожди, подожди, подожди. Подожди, подожди, подожди, Вот она. подожди, она подожди, подожди, подожди, подожди, подожди, подожди, подожди, подожди, подожди, подожди, подожди, подожди, подожди, подожди, подожди, подожди, подожди, подожди, подожди, подожди, подожди, подожди, мне рассказывали про нее. Вот это информация. Да она то покажет, я ее убираю. На эту хризалис могу. Нет там? времени. Пошушим. Она никто. Это не хризалис, это темная а. фиона. Ну <Феона>. рано. Между ней. Так, срочно, мне нужна. А, а где тут... мышь? Ты вот где? там тут, э, этот да. Атаку его. Это Ой, ну, мышь. Сюда. Мышь сюда. Мышь. Ой, мышь. Мышка. О, мышь. А, а, там, Миша. Давай, мешай быстрее. Ой, Миша это Девина и Майюра тут. Девина, Девина. Ой, какая магия. Так, погодите, я тут законы это... физики все, все, все сломала. думаешь, большая... большая? Нет, ты не большая. большая. Я, я вы... так понял, то, что это у меня вот это... Это Так, иди отсюда. Я все законы физики сломал. В полете ее можно побить. Так. Где-то быстрее, бей ее. Я не вижу как раз-таки эту Фиону. Вижу. Жала. где Фиона? нормально? Где-то нормально? Где-то нормально? Где-то нормально? Где-то вот какая Может, на маленькие Да, я знаю. Ты вот это, ты парнизовал нечаянно. Да ну, чельдяк. Вы забайки. Пожалуйста. Через волчков. Варенье, выращайся. Варенье хочет. Ну, я не помню. Ванекс меня больше не увидит. Видно, у нее проблемы со зрением. Ой, мышечки нету. Да у этих тоже проблема со Как же трудно тебя найти. она могла спрятаться где-то сюда. А ты как думаешь, когда я русский мне приятно. Люди из Старожитий дверь она ж могла выйти. Я маленький, я могу. Да, ты маленький, но ты не все можешь Может, там тут проверить. Да, ты маленький, но Фионата Может быть она стала нет. еще меньше? Не знаю, а, это не что? она случайно? Нет, это береза. Вы ее с березой перепутали? Да. Все же могут не разглядеть всех. Березу перепутали. Подожди, это она, была? Вот я это-то ее вижу, она такая... Да, это я... А, вот она. Привет. Она такая маленькая. Супер павлин. Ну, быстрее. Я же медленный, как черепаха. Ах, ты Зато... так можешь э, убочиться? Я не вот, буду уборщиваться, э, потому что мы её не найдём. Вот я нашёл, она в комнате Вики. Вики? А, а, побегай ну, нем... тут... Бег, а, побегай да, немножко. Побегай немножко. Да, мы поняли. Ты не открывай супершпрот, блин. Побегай ей больно. Я закрыл. Ты, она упала вниз. Она спряталась я вон туда, под лестницей. Я она уже устала. Мы думали, мы не видим. Я да, потом что мы хлипые, блин. Ну, кто говорил? говорил. Он, <связ> давай, кролик, давай, кролик, ищи, а ищи, ты же лучше всех видишь. Ты где? Ну, где вы ее нашли? Она там, она, она, она пропала. Она пропала. Она пропала этого Вот она, она направлена. Не не твоих... Она Она, О, Господи, она, ух, Господи, на... что она там делает? Вот она. Она вот она в сундуке, она наверху сундука. Да я в сундуке или наверху сундука, вы уже определите. Где она? Да, да, да, да, да, не уменьшить всех? Нет, не надо. Все находится. будете мне только мешаться. Может вы нас уменьшите? Нет, а, нет, нет. вы будете все мне мешаться. Я почему? По-моему, а это... Потому что... Потому что... А у меня, у меня уже две минуты. Давай быстрее, не надо днись Вы только что ее упустили, дебилы! Мы ее не упали, вот она. Мы тебе рядом. Ну, Анны, Синтемонстр. Что? Мы его пустили. Легко надо изолить, Маус. Я сказала, кстати, ну выходи. Я за гаражами. Да. Короче, мы же перезаряжаем, как мы ждёте мне стости минуты. Синтимонстр. У меня одна. Я избавляюсь. Она очень маленькая. мне Синтимонстр мне тоже помогает. Как надо вот это кажется. это Ну, ты ищешь. Попробуй, Я вас не смогу уменьшить, потому что я уменьшу только пчелу. Ты издеваешься? монстра какого-то. Ладно, я пойду перезаряжу свой камень чудес. Зимат Побсанса монстр отправляет людей в космос. Чтобы меня никто не видел. Пойду перезаряжу свой камень чудес. Так, надо убегать. не надо не трансформироваться. Все, убегаем. Дус, Полин, я переставайся. Перестав... Синтимонстар. Я... У тебя что двадцать монстры, что ли? Синтимонстр. Один ну, даёт наш... мне не ту силу, второй даёт мне не ту силу. Ладно, это будет байк. Мусти, увеличь меня. Увеличивая. А, Но у меня таймер не пошёл. Все. А -а -а. Мне нужно пойти перезарядить свой камень чудес. Трансформация М. М. М. пойду М. я М. А где охранитель? я пошел. Я не знаю. М. Вот пусть постоит, я охранитель все я расскажу. Ну я раз тогда помню. На на. Ну, прям вообще. Я щас пойду. Такс, сейчас. Ой, здравствуйте, mm. герои. Мишень. Так, да, мистер Бак вызывает Баникс, а, как слышно. Помогите! Помогите! А, мистер Бак вызывает а, Баникс. Что случилось? Мистер Бак Меня кто-то бьёт там. Где? А, это, ты, где? где? А мы с ним так и не расправились, да? Да, вы она вы... его не отозвала. Ну, не... О, да. вот она. Вот она. Где же Баникс? Да. Интересно, где Ладно, же я пойду. Интересно. Где лабиринты пройду. Ну, когда Баникс придет, я его не делаю. Я пойду. ей там, Интересно. Интересно. Интересно. Интересно. Интересно, где баник, наконец Бак, да, же наконец-то? Мистер Бак поумнее, ты, наверное... Где же Банник? Мы должны обязательно найти Баникс. Баникс. <свят> О, ой, ой, ой, ой. Не, не знаю вообще прямо где Баник. Найди Баник, обязательно. А Баник, если ты не появишься через 33 секунды, то... Не не а ты а знаешь, же. где Баник? Что ты за мной ходишь? Иди отсюда. Я женщина молодая, хочу расслабиться. <свят> хочу <свят> тут погулять. <свят> Я тоже хочу тут погулять. А да, хотя... Тут всякие пчелы бегают и парализуют людей просто так. Ну, конечно. Ну, а почему они нахалы? Кролики ходят? Ну, там всякие кролики нахалы. Расправь, а, Перья. Ха-ха-ха, вам -ха -ха, капец, герой. -а -а. Так, ладно, балбесы, хватит тут ходить. Вы что за мной ходите? Не выпал за пеша. Это не просто собой. нас пытались закрыть ловушки на мысль. Мы ты выбрались. Что? Ура! Ладно, я вот пойду. Да вы у меня блоки все собрали. Э, меня закрыл мистер Баг нахал. Да выходи, я оттуда Ну и ну, все, Ну и я закрываю. Ну и А где Сыряна Бандикс? Понятно. А, мы не знаем вообще. Дусу, вообще, расправь нет, перья. Ты... Фи... Я забыла Фиона. вам сказать, неудачники. Фиона. Фиона. Ой, я Сантефиона. О, Уже от меня это неудачники. Феона. Смотрите, где какая Феона? книжка у меня есть. Тебе Что тебе надо, Кто, Это книжка, которая была потеряна. мне. Она а быстро. Хранители Джей неудачники Джей. потеряли ее. И это... в ней столько разных а комбинаций. Особенно для Павлина. Я тебе сейчас моргал, твои глазенки-то повыкорачиваю. Феона, ты где? Вот она, Фиона. Ты потерял, ты я, делал, помог... я вам помогу, уберу синтимонстров. Хватит мне бить. Я знаю, я вам я... Помогу. Где же баник, сток нужна нам баник? С толкой. С толкой. С толкой. Все, щелкнул, синтимонстра. Бела, Всё, я перенеслась нам? к моему синтимонстру. Я не знаю. Могу, мне трансформация. Абит. Абит. На -на -на -на -на -на -на. Вояж. Да разделитесь. Ой, Ты что, курица сабин... крашеная?